итак друзья снова всем привет меня зовут Сергей сегодня делаю обзор на сайт 100 кусков сайт довольно известный где-то с полгода назад я присоединился к этой компании и потом поработал месяц и решил уйти в другую компанию а сейчас я зарабатываю на бинарных опционах. Но посмотрел статистику да то есть я убрал в принципе все свои видео которые записывал полгода назад и все равно а, люди а, идут и регистрируются то есть я получаю пассивный доход вложил всего 100 рублей а, регистрации на этом сайте то есть для участия в этом сайте понадобится всего лишь 100 рублей риск то есть минимальный а, и то есть вы ничем не рискуете 100 рублей это в принципе сейчас не деньги а, как это все работает вы можете посмотреть перейдя по ссылке находящейся под этим видео теперь я захочу зайти в свой личный кабинет и показать то есть сколько я заработал да, за месяц, можно сказать. Потом я не рекламировал а, этот проект. Вот сейчас я а, решил, что проект, в принципе, а, сайт изменился, а, стал лучше дизайн, все стало лучше. А, и я решил то есть, продолжить свое участие в этом проекте. Появился новый а, курс от лидера этого проекта. Он совершенно бесплатный для партнеров. Вы можете скачать его совершенно бесплатно, и выйти на хороший результат. А, смотрите, всего 5 уровней, а, цена первого уровня, как я уже говорил, 100 рублей, а, вы, вы его покупаете один раз, всего, говорю, один раз вы его покупаете и продаете его а, бесконечно, сколько угодно, раз и зарабатываете на эти деньги. У меня, например, получилось продать его 46 раз, а второй уровень я купил за 200 рублей, продал его 40 раз третий, вот на третьем я уже остановился, то есть я не стал дальше идти я купил третий уровень, и в принципе, как, насколько я помню, полгода назад до третьего уровня я дошел и перестал рекламировать проект, но ну, и все равно пять раз получился его по 400 рублей продать. Итого, вложив 100 рублей, я заработал 14600 рублей, а, моя команда выстроилась на 1425 человек, а, это я не знаю, буквально месяц поработал, и, в принципе, она начинает, еще растет. Сейчас просто новое видео, обновление, просто все видео старые. Хотелось записать свое уникальное видео. А, после того, как вы приобретете первый уровень, а, то есть здесь работает только с Kiwi кошельком, то есть а, почему проект надежный, да, то есть непосредственно деньги, переходит от участника к участнику. То есть системе вы ничего не отдаете. То есть, например, если вы заказываете первый уровень, перейдя по моей ссылке, э, переводите мне на киви кошелек 100 рублей, мне приходит уведомление, что я получил 100 рублей, э, я захожу в свой личный кабинет, подтверждаю вам ваш заказ. Вы становитесь участником проекта, у вас будет своя партнерская ссылка. А, здесь написано, как сделать редирект, чтобы рекламировать его в социальных сетях, а, чтобы фильтр ВКонтакте пропускал. То есть, и полное обучение от 0 до 100% результата совершенно бесплатно. Да, Александр а, как Шлейтер или как Шлейтер, как-то так его зовут. Также есть официальная группа. А, и есть баннера если у вас есть свой сайт может повесить свой баннер а, и в принципе зарабатывать один раз вложить 100 рублей и выйти а, на хороший а, доход если этим заниматься если у вас есть желание В принципе как я начинал как я делал до да, первое конечно это запись видео на youtube а можете брать мое видео заливать а, на свой канал но можно работать через сайт вконтакте это один из способов, да, но все вам расскажет в бесплатном видеокурсе, как рекламировать и где рекламировать. А, заходим в сообщество, да, в любое, то есть вбиваем доска объявлений. Вам выдает вот такие доски, просто открываете их в новой вкладке все, самые топовые тут их очень много и видите здесь открытая стена то есть можете а, вешать мое видео подписать какой-то свой продающий текст то есть а, прикрепить свою партнерскую ссылку и вот так вот целыми днями да то есть а, советы завести каких там пару аккаунтов или фейковый аккаунт да чтобы вас не блокировали могут заморозить страницу и вешайте просто свои объявления а, и к вам попадают тоже те же самые партнеры а, и вы начинаете зарабатывать то есть берете мое видео а, пишите, например, заработок в интернет 1000 рублей в день а, и люди смотрят видео и а, конечно переходят по вашей ссылке и становятся вашими партнерами все работа на этом заканчивается потом когда вы наберете команду за 200 рублей покупаете а, второй уровень а, потом пр продаете этот второй уровень, покупаете за 403 уровень и так далее до пятого до пятого уровня вы доходите и у вас уже выстроена команда и вам только остается получать а, пассивный заработок, то есть продавать уровни а, хочу сказать сразу первый, второй, третий, четвертый, пятый уровень вы можете продавать бесконечно то есть если человек Зашел то есть система, не может застопориться никак. То есть человек зашел, а, оплатил. То есть всегда, если вы будете доставить на пятом, вы а, можете продавать. Если человек перешел по вашей ссылке, вы можете бесконечно раз продавать первый уровень. Также и второй, также третий, также четвертый, также пятый. В принципе, система вся понятна, остальное все можете посмотреть видео на главной странице, а, перейдя по ссылке, которая будет находиться внизу этого видео. В принципе, все основное. Все, что я хотел сказать вам, я сказал. А, регистрируйтесь, а, переходите по ссылке, подписывайтесь на канал. Всем больших заработков, а, всем удачи, всем пока.